Абабос. Абабью, аба ну, ну сами поняли. <звы> <звы> Тупо, я же мать. <звы> И он срывает грязную простыню, под которой мы видим не ребенка, а настоящего монстра. О Счастливого Хэллоуина. Да, там все белое, а там этот такой коричневый шкаф такой, типа, ну, типа, он тут нахуй не нужен, но он нужен. Гардеробе сидит Епа. черная фигура. Эй, okay. всем привет, с вами Тимур Лайф и сегодня мы с вами смотрим, кого же? Правильно, сегодня смотрим Фантома, да, вы не ожидали. Сегодня будет страшные короткометражки, которые я нашел в интернете, просто забил страшные короткометражки, ну, короткометражки потому что это более популярное uh, у нас дело, что мы любим с вами, конечно, смотреть. Так что сегодня погнали смотреть страшные короткометражки и будем их оценивать по оценке от... Uh... 0 до 10. Погнали. В новой подборке короткометражных фильмов ужасов Там, кстати, были старые, но я еще старый не успел заглянуть, может, потом посмотрим с вами. Так что мы познакомимся с тремя картинами. Герои этих картин сталкиваются со злобными сущностями, которые несут Еба. в наш мир сверхные отношения. Почему нельзя заключать сделки с демоном, даже если на кону стоит всего лишь молочный зуб? Действительно, чего-то молочный зуб, господи, вырвать-то две секунды. Как банки консервов или останки мертвой птицы могут спасти человека от страшной участи. чем здесь вообще Хэллоуин. Может ли найденный на улице шкаф загубить карьеру начинающей актрисы? что то где-то я уже это видел. Если вы помните мой первый видос по поводу страшной картинок, вот там тоже со шкафом. Ну, точнее, шка не, со, не со шкафом, а было в прайме вот этом. Оставайтесь со мной, чтобы узнать ответы на эти безумные вопросы и как следует пощекотать себе нерв. Конечно. С вами Фантом. Погнали. Перед нами да присутствует мальчик по имени Томас, который стоит у раковины и с остервенением теребит два конца нитки. Ебать, это кровавое! А чего еще не болит? Знаешь, такой чисто такой, я похуист, и мне похуй. Обмутанный е, вокруг ба. его зуба. Изо рта начинает обильно сочиться кровь, это однако парень не останавливается, покуда вырванный зуб с характерным звуком не падает в металлическую Ты раковину. мурашки Случается непоправимое. Зуб соскальзывает в канализацию. Расстроенный Томас чуть не плачет от обиды, но вдруг слышит чей-то вкрадчивый голос, называющий его по имени. Незримый собеседник вступает в диалог с мальчиком. При этом в лучших традициях культового ужастика «Оно» голос идет из раковины. Тем временем мы узнаем об истинных причинах странного поведения мальчика. За каждый молочный зуб работники приюта, а Томас проживает именно там, а может быть и настоящая зубная фея, кладут под подушку монету в 25 центов. У -у -у. Таинственный голос предлагает мальчику сделку. Для мальчика, кстати, это очень... Такие нормальные денежки. Вот. Молочный зуб остается ну, на хранении больно. в канализации, а взамен Томас получает особенный зуб, за который он сможет получить гораздо больше денег. Молчание знак согласия. Поэтому в раковине начинает бурлить какая-то коричневая жижа, Говно. из которой появляется другой зуб. Полностью черного цвета. Мальчик отправляется спать, не забыв положить находку под подушку. На утро Томас обнаруживает целую россыпь монет. Сразу после подъема. Такой. Биг Бич, амабич, амабос. Амабич, амабос, ну, ну сами поняли. Но ты, короче, пацанчик вырос. Детей выстраивают в комнате. Это на насмотр, пришли семейные пары, желающие установить одного из детей. Однако, вопреки ожиданиям Томаса, выбирают другого мальчика. Недолго думая, наш герой хватает в охапку все полученные деньги и отправляется в приютскую лавку, где покупает щетку для волос. Он убежден, что если будет выглядеть более опрятно, кто-нибудь обязательно заберет его. Ну, блин, он по сути мог и сам расчесать волосы. Там у него не ни кудри, ничего, у него обычные, просто как у меня были а, длинные волосы. Я также мог их расчесывать. Может, скоро опять верну. Ну, там ничего сложного нет. из приюта. Когда Томас пытается привести в порядок свои волосы, в ванную комнату заваливаются три старших парня. Они отбирают щетку и начинают глумиться над мальчиком. Но вдруг из раковины снова раздается уже знакомый нам голос. Он снова просит бросить зуб, обещая взамен все, что угодно. Кто из ребят лишился зуба, история умалчивает, однако мы видим, как он падает вниз по трубе. Любопытно, что в таинственном логове под раковиной вращается граммофонная пластинка, на которую и записан приятный женский голос. Упавший. А, то есть это не мужской голос, это женский голос. Зуб забирает чья то рука с лезвиями вместо пальцев. Жуткий обитатель канализации вставляет зуб в свою пасть отправляя замену наверх. После этого в приюте начинается хаос. Дети все начали зубы себе вырывать, бля, дебилы. Массово рвут себе ой, зубы. На утро высыпая пригоршни монет перед носом озадаченного работника лавки. С сметают все. Игрушки, сладости, книги, одежду. Ситуация обостряется после того, как очередные приемные родители забирают наиболее опрятно одетого из детей. Теперь в ход идут даже молотки. А зубы один за другим С чего? Они сами все зубы при помощи молотка выбивают? Обалдеть. ...падают в канализацию. Но, как известно, всему есть предел. Даже зубам во рту. А я что тут не заблюрил-то? Во время очередного смотра случается долгожданное событие. Выбирают именно Томаса, который теперь аккуратно одет и причесан, но стоит с плотно сжатым ртом. Когда же мальчик наконец решается заговорить, потенциальные родители в ужасе отшатываются от него. Во рту Томаса нет. А зуба. зуба. об усыновлении речь уже не идет. В отчаянии Томас кричит так громко, что его слышит даже монстр под раковиной. Ебать, у него же зубы. Ночью один из обитателей приюта пытается бросить вниз очередной зуб. Но вдруг раковина начинает трястись, и из нее появляется чудовищная рука с лезвиями. Yeah. Дети просыпаются от дикого вопля, а спустя несколько секунд монстр врывается в спальню, где устраивает настоящую резню. Резня! Мэм тут не хватает В итоге в живых остается только Томас. Монстр подходит к нему вплотную и возвращает тот самый первый зуб, который случайно оказался в раковине. Мальчик вставляет зуб обратно в десну, после чего чудовище убирается во своясие. На лице Томаса возникает некоторое подобие умиротворенной улыбки. Формат короткометражных фильмов... А это все? позволяет их создателям воплощать в жизнь максимально необычные сюжеты. Угу. От того такие картины, созданные небольшими командами, часто состоящими из нескольких человек, особенно ценны. Раньше им бы пришлось годами пробиваться к крупным киностудиям, чтобы угу. получить финансирование. Сейчас же все изумительно. наконец настали времена, когда люди, следящие за творчеством того или иного автора, в пару кликов могут поддержать его идею финансово. Отличным таким примером... Так, короче, это реклама, а, я перематываю, но суть такова, что дети ради своей выгоды хотели получить больше бабок, типа там 25 центов за один зуб, и мне просто так чисто ради моего логического мышления интересно, а как они додумались до того, а точнее, сидите, там ну, 25-30 детей, предположим, да, и никакой воспитатель не заметил, что у них дети просто вырывают зубы. насколько всем было похуй, как я понимаю, что им было безрассудно, э, как растут дети, что с ними происходит, что они едят, что они там делают. Вообще похрен. То есть, э, вот тут практически виноваты сами... Ну, дети, понятное дело, что они виноваты, что они хотели больше поблаж, чтобы куда-то уйти, что купить. Ну, ты знаешь, это у нас даже вот мания. Вот я э, заработал 100 рублей, я могу за один день потратить, купить себе э, там... Пепси там за 27 рублей, ну, это в фикс-прайсе. И чипсики, сухарики могу купить или мороженое, то же самое, поесть в день, ну, спокойно. А тут они вот специально, вот, прям, нет, я тут зарабатываю как-то, каким-то чудом зарабатываю деньги, а они прям долдышили-долдышили, у них 32 зуба, которые они сами уебали. Зубы у них расти, ну... В детском возрасте, возможно, будут, но когда ты уже старше, там зубы уже не, та, не так не будет быстро расти. И никак они там не прорастут. Это очень проблематично. Но вот суть посыла вот самого этой короткометражки мне прям заебись понравилось, так, так что я, может, тоже его загляну, посмотрим. Короткометражка, ну, сделан прям вот на чистую восьмерку. Ну, девятку, десятку он не дотягивает, ну, на восьмерку. 9-10 атмосфера, там, все хуе мое, А вот восьмерка, вот прям. Отлично, ставлю спокойно. Хэллоуин. Отмечается в ночь с 31 Ой. октября на 1 ноября и считается последней ночью разгула нечистой силы перед праздником всех святых. В хэллоуинскую ночь и происходит действие этого короткометражного фильма. Четверо детей, переодетые в привидения, ведьму, дьявола и смерть с косой, а точнее с обмотанной фольгой хоккейной клюшкой, ходят по округе, собирая в мешок скудное угощение. На определенные мысли наводит уже первый визит. Дверь открывает женщина, которая, увидев гостей, просовывает в дверную щель нет ни не конфеты, а банку консервов. При этом хозяйка не снимает дверную цепочку. Тем временем процессия отправляется дальше и приближается к дому, который на первый взгляд выглядит совершенно покинутым. Но это не так. На стук из-за разломанной двери выглядывает странный мужчина. Его лицо покрыто язвами, а сам хозяин несет всякую ахинею. Типа, а вы ребята не слишком поздние, чтобы гулять так юно. Безумный взгляд выдает в мужчине человека, который уже давно распрощался с рассудком. После вопроса "сладость или гадость" он возвращается в дом, гремит по а затем возвращается с каким-то малоприятным предметом, похожим на останки мертвой птицы. Я думал, совершал какой-то таракан, каком что-то такое, это реально какое то Однако дети спокойно принимают подношение, которое сумасшедший хозяин дома бросает в протянутое ведро. Четверка удаляется под безумный хохот мужчины. Ночная прогулка продолжается. И вот перед нами возникает еще одна любопытная деталь. Дети проходят мимо большого плаката, на котором изображена карта города, и крупными буквами написано: Зона эвакуации. Ребятня приближается к какой-то огороженной территории, где сразу включается несколько мощных прожекторов. В следующем кадре мы видим внутреннюю обстановку комнаты, стены которой увешаны оружием. Около горящего камина за компьютером сидит человек. И на экране монитора мы видим фигуры наших гостей, которые снимает камера наружного наблюдения. По громкой связи хозяин требует незваных гостей убираться, однако в ответ слышит неизменная сладость или гадость. Вскоре оказывается, что мужчина в доме не один. В другой комнате мы видим его жену, которая стоит у пустой детской колыбели. Одна из стен в комнате при этом обклеена фотографиями младенца. Обнаружив свою благоверную, смотрящую на гостей через основательно заколоченное окно, мужчина в ярости требует, чтобы она отошла в глубь комнаты. В ответ на очередную сладость или гадость, хозяин совершенно срывается и грубо прогоняет приодетых детей. Те понимают, что с таким приемом и мне на что рассчитывать. Конечно. И действительно уходят прочь. Между супругами происходит диалог, из которого мы получаем отрывочные сведения о том, что за чертовщина происходит в этом городе. На вопрос, почему муж не пустил детей, он отвечает, что незваные гости могут быть заражены. Снаружи небезопасно. Да и вообще, не надо еще раз совершать подобную. Ну, по сути, если дети заражены. Ну, по сути, да то почему они живы, почему они ходят нормально, люди спрашивают там подарки, то есть что-то нет никаких типа э, э, на лице или каком-то части тела никакого такого а, прям, не знаю, там, дырок, там, тех же самых, у кого бывает это боязнь, дырок на лице, там, на руках, все что угодно. Uh, я не забыл, как эта болезнь называется, но все же, понимаете, то есть какие-нибудь лицевые дефекты руч... ну на, на руке, то есть человек, который, ну, ребенок, который как призрак, там, возможно, какое-то есть, там, явление, какой-то есть дефект, а на детей, которые ходят вот в обычно, как хоккей, хоккейная клюшка, там, челик шел, или тот же самый черт, то есть у них все нормально, то есть... Возможно, возможно, чем-то заряжены, но мы этого пока не видим. Погнали дальше. Ошибку. Тем временем мужчина снова садится за компьютер, чтобы проверить камеры. Однако, обернувшись, он понимает, что жена куда-то исчезла. Внезапно огонь в камине гаснет, двери сами собой закрываются, а дом оглашает истошный крик женщины. В ту же секунду хозяин замечает посреди комнаты мальчика, одетого в привидение. Схватив ружье, мужчина предлагает взять все, что есть в доме, и уйти. Однако в ответ он слышит лишь ⁇ Слишком поздно, Джек ⁇ После этого у Джека окончательно сдают нервы, и он срывает грязную простыню, под которой мы видим не ребенка, а настоящего монстра. О, откуда не возьмешь... Я ж, гов... Я ж говорил... здесь в комнате появляются и другие участники процессии. Ведьма и дьявол. Не переставая повторять фразу «Слишком поздно, Джек», они один за другим принимают свои истинные обличия. И вот мы видим краснолицего рогатого дьявола и безобразную старуху. Дверь в комнату распахивается так же внезапно, как закрылась несколькими минутами ранее. Мы видим сидящую на коленях жену Джека, который через мгновение поглощает тьма. Привидения, дьявол и ведьма с криками и смехом обступают нашего героя. Но мы забыли о четвертом участнике действа. Угу. За спиной Джека появляется смерть, уже без нелепой клюшки, и окутывает его своим черным саваном. Когда крик жертвы затихает, оскаленный череп произносит «Счастливого Хэллоуина!» Далее мы видим, как четверо детей в своих прежних костюмах спешно покидают охваченный пламенем дом. Камера поднимается выше, и перед нами предстает жуткая панорама города, где тут и там возникают пожары, а ночные улицы оглашают крики людей. Не, ну, кстати, вот это вот посыл, что в каждом человеке есть собственный дьявол, ведьмы и вот этот, ну, даже не посыл, это как бы иллюстрация того, что в человеке может быть, может, типа, вот эта вот наклонность, там, вот это вот всякое вот говно, которое в нем есть. Ну, с точки зрения показ Хэллоуин, ну да, типа, вот тут уже думай по поводу детей, ну, короче, здесь какой-то есть посыл, который я пока понять не слишком так мог. Короткометражка. Ну типа шестерку семерку я ей поставлю, что типа ä, понятно, <кх>, но просто визуали... ä, атмосфера, визуализация. Не, кстати, я не думаю, что у, у, у ребенка, то есть вот этого призрака будет такой прям страшный ебало, это ужас. Фу Гардероб. Короткометражный фильм «Гардероб» служит очередным напоминанием, что не стоит тащить в дом случайно найденные на улице вещи, особенно если эти не, ну если, например, она потеряна. Вещи выглядят так, будто избавиться от них пытались в спешке и явно не без причины. В самом начале мы наблюдаем любопытную сцену. На пустой ночной улице стоит пикап, хозяин которого выгружает из кузова вещи прямо на асфальт. Плетеная корзина, мусорный бак, рулон красной сетки. Наконец дело доходит до самого главного и самого тяжелого президента на выброс старого деревянного шкафа, дверцы которого перемотаны скотчем. В процессе мы замечаем, что руки и лицо мужчины покрыты черными пятнами. Выгрузив все вещи, он садится в машину и поспешно уезжает. Картинка меняется на более позитивную. Под бодрый голос агента, начинающая актриса Эмма, приехавшая покорять Голливуд, заполняет договор аренды. Получив заветные ключи, девушка отправляется осматривать квартиру. Она издалека на Адель похожа, ну ладно, это, это я уже к сведению. Здесь ее ждет разочарование, поскольку, М -м -м. кроме кровати другой мебели на жилплощади не предусмотрено. Обстроенный а шкаф Купе с зеркальной дверью выглядит тесноватым для гардероба будущей звезды. Чего? Обалдело что ли? Вот не такой шкаф. На года, да точнее на 15 лет спокойно хватит, еще больше. Поэтому Эмма звонит маме с просьбой занять немного денег, которые она отдаст, как только найдет работу. И вот девушка уже возвращается домой из мебельного магазина с... <свист> <свист> <свист> Тупо. Я же мать! <свист> ...со стулом и торшером на перевес. Внезапно она замечает лежащий посреди улицы шкаф, от которого еще недавно... Как... Я даже посмотрю на женщину, которая 44 килограмма, 49, ладно, округля, потащит шкаф вот так, блядь, и дотащит до там какого-то там второго-третьего этажа, блядь, поверю. Как мы знаем, избавился прежний владелец. При отсутствии денег такая находка показалась <къех> Эмми большой удачей. И вот уже это чудо <къех> стоит <къех> на новом <къех> да. месте, а счастливая хозяйка сдирает с него куски скотча. Пусть этот предмет мебели очень слабо сочетается с интерьером квартиры, но зато теперь... Ну да, там все белое, а там этот такой коричневый шкаф такой, типа, ну, типа, он тут нахуй не нужен, но он нужен. Класс. и в нем можно разместить всю одежду. Закончив с отклеиванием скотча, Эмма отправляется в ванну и не замечает, как дверь шкафа-купе медленно приоткрывается сама собой. Тем же вечером девушка получает первое предложение о прослушивании. Соорудив из журнальных вырезок мотивирующий коллаж. она мысленно готовится к предстоящему шансу проявить... О, кто-то Марго Робби, а, Кристиан Стюарт, господи, какие тут люди. А, дальше тут я что-то уже не вижу, кто тут уже по, по, ну, по лицу, потому что это темно. А, чел, который из этого... Мальчишник в короче, дохрена народу, но только я троих знаю, только главное Марго Робби свои актерские навыки. Вдруг внимание Эммы привлекает странный звук, похожий на ритмичное постукивание пальцев. Квартира выглядит. Я уже подумал, у меня кто-то вот так вот. Тут что-то постало, я уж подумал. Абсолютно пустой. Однако звук внезапно начинает приближаться, и девушка в испуге падает на стул. Как-то она не очень этично упала, но ладно. Еще раз осмотрев квартиру, она вешает одежду в новый шкаф и отправляется спать. Однако следующий день не приносит хороших новостей. Судя по всему, прослушивание прошло не очень удачно, и Эмма в убитом настроении возвращается домой, однако в квартире ее ожидает малоприятный сюрприз вся одежда оказывается беспорядочно разбросанной по комнате. В довершине всего Эмма обнаруживает на шее черное пятно неизвестного происхождения точно такое же какие мы ранее там даже не черным там более типа темно-зеленые не черные наблюдали у предыдущего владельца гардероба. Вдруг со стороны гардероба опять раздается странное постукивание, которое спустя некоторое время затихает. Повесив вещи обратно, Эмма ложится спать. Однако отдохнуть после стрессового дня ей так и не удается. Из объятий сна ее опять вырывает повторяющийся стук. И на этот раз мы видим, что, а точнее, кто является его источником. На гардеробе сидит черная фигура, которая ритмично стучит пальцами по дверце. Вскочив с кровати, Эмма бросается в коридор, Обалдеть. где с ужасом замечает, что входная дверь перекрыта не весть откуда взявшимся там гардеробом. Попытки отодвинуть тяжелую мебель ни к чему не приводят. Луч, найденного в коридоре фонарика, выхватывает из темноты жуткую морду гостя. Ёпта. На утро... Эмма обматывает злополучный гардероб скотчем. На лице девушки красуется несколько черных пятен. Оставив гардероб на месте находки, она возвращается в свою квартиру. Однако, пройдя несколько шагов, падает замертво. По обезображенному пятнами лицу струится кровь. В следующем кадре мы видим, что предыдущего владельца проклятого шкафа настигла та же участь. Вероятно, он умер той же ночью, когда решил оставить гардероб на улице. Заканчивается фильм под уже знакомое нам постукивание невидимых пальцев. Ебать, конечно, черт погод, а? Нормально. Мораль всех трех картин можно выразить в одной фразе. Осторожность – главное правило при встрече со сверхъестественным. Ждала бы обитателей приюта столь страшная судьба, если бы Томас не затеял игру с обменом ну да. зубов. Однако игнорирование – не всегда хорошая тактика. Во втором ролике человек смог откупиться от демонов в обличье детей, просунув через дверь останки дохлой птицы. Хотя, возможно, это единственное, что у него было. В то время как обитатели укрепленного дома, обладая достаточным количеством припасов, просто прогнали гостей. За что в итоге и поплатились. Спасибо за внимание, обязательно пишите в комментариях, нужен ли кому... Нет, ну гардероб это более пострашнее, мне прям понравилось, прям... Он мне напоминает, трошка прям вот 9, даже 10-10, мне понравился сюжет, но, блядь, он напоминает, э, если кто помнит, короче, был фильм, ну, старенький, заклятие, кто помнит, вот там такая же херня была, такая же на шкафу висела, только это была ведьма, ну, такая, кто помнит, она что-то так, такая же, стучала, стучала, дверью хлопала, я что-то такой, ай, страшный, у меня, у меня прям мурашки, вот прям вот реально, мурашки по всей коже побежали, если ты увидишь, на но ноги не покажу, а, это, реально, это такая страшная херотень, вот, вот честно, он мне напоминает издалека и гаснет свет, а, заклятие, да, что такое, ладно, допустим, это я не слышал, Пофиг. Короче, кому понравился видос, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И, кстати, я новый видосик выкладываю завтра. Так что всем удачи, всем пока, всем. Пока.